Всем привет! С вами Маша Смолот. Сегодня я буду показывать, как вырезать пешку для шахмат. Пиратская тема, вот. но также все фигурки связаны будут с черепами, с различной пиратской атрибутикой. Я уже готова такая пешечка. Использовать я буду ножи для грубой обработки. Дерево будет липо, вот. скажем так, это такой прототип будет. У меня есть карельская береза, которую я поляшком приперла несколько лет назад домой, она сушилась на балконе. Вот, сейчас она высохла, в принципе, можно будет попробовать. Предварительно я делала эскизы. Сначала я хотела викингов делать, а потом оказалось, почитав историю, я узнала, что у викингов-то как раз-таки не было рогов на шлемах. И поэтому шлема у них такие были простенькие какие-то, несуразные. И я подумала, что не буду я связываться с викингами, потому что найдутся всякие историки, которые мне потом будут что-то потом тыкать. Вот. Поэтому я решила сделать все пиратов. Был подбор главных уборов, ну, собственно, вот наш, которым мы делаем пешечки, а? бандана, вот, это король, король будет с бородой, потому что ему надо быть выше всех, вот, ну, а проблема с конем, я очень долго думала, сначала хотела череп коня, потом подумала, что пираты и кони это не то, потом я подумала, что можно сделать конь... морского коня, но в нем столько косточек, что я просто заколебусь это все вырезать. И подумала, что я сделаю вот такую стилизованную рыбу. Она будет в форме такой немножко изогнутой. И поэтому а, будет как бы аутентично. А, я сейчас придерживаюсь того варианта, что лучше придумать самой и исполнять, нежели брать какие-то идеи из интернета. Поэтому такая вот небольшая зарисовочка была по размерам. Вот. Пока не знаю, как это все будет, потому что редко, когда эскиз совпадает уже с конечным результатом. Хотя вот пешечка вполне себе, как я уже говорила, работать я буду ножами, но впоследствии обработка будет бормашинками. Работать мы будем от угла, потому что так намного проще и понятнее, как лепить форму. Сейчас, прежде чем мы начнем, я хочу немножечко сказать о безопасности. Друзья, не забывайте о том, что ножи очень острые для резьбы. И а -а -а. необходимо как-то себя защищать. На эту руку у вот меня такая перчатка. Она сейчас защищает от скользящих. На этот пальце я надела кожный на потому что вчера я переусердствовала, в общем-то, целый день я резала эти черепушки конец дня я уже устала и в итоге у меня вот этот череп вылетел, то есть я резала на себя, но не докрутила, точнее не то, что не докрутила, я как бы не ожидала, что у меня сделается вот так и естественно наш продолжил движение, но ну, я себе пропахала немножко. Вот, ну и чтобы не пугать его зеленым пальцем, я просто на напальчник. Ну посмотрим, как, как мне это будет будет ли мне это мешать вообще вроде не мешает так вот не забывайте о защите и вообще будьте аккуратнее делайте перерывы между резьбой потому что все-таки внимание теряется и в общем-то я еще легко отделалась. вот это наш прототипчик также у меня есть пластиковый череп для наглядности и я на него смотрю, кручу под определенным углом, когда мне нужно что-то узнать, пластику, что проходит, куда и так далее. Не знаю, сколько мне надо черепов, чтобы я уже наизусть их делала, но пока у меня, по-моему, четвертый или пятый, вот. еще не совсем. А, еще вот что хотела сказать, что... Человеческие черепа, ну, как эти черепа всех остальных, они не бывают одинаковыми, то есть э, они все разные. То есть есть какие-то определенные общие характеристики костей, строения этих костей, но э, всякие расстояния между ними, толщина, выпуклость надбровных дуг, э, форма самого черепа, она у всех разная, поэтому я не буду стремиться прям к копии, но ну, это как бы и не получится. Вот, и это не будет косяком каким-то, потому что всем разные, все черепа разные. И как бы главное будет соблюсти только цвета с черное-белое и тему. То есть, если у нас пешки без нижней челюсти в бандане, значит они все, все 12 будут все 12 будут подобны друг другу, но не стопроцентная копия. Как бы я за этим не гонюсь. Так, ну что, приступим. Начнем мы с угла. А, нам нужно разделить нашу часть на пополам. Примерно я на глаз себе делаю отметку. Это расстояние от... Делим кусок на две части. От зубов до бровей и все остальное выше. То есть делим это пополам. Сейчас нам нужно сформировать нос. Мы помним, что вот эта линия, это линия начала бровей бровных, надбровных дуг. Мы просто делаем такой v образный рез. Вот. Если бы мы делали лицо человека, эту часть мы, это ребро мы могли бы использовать как нос, ребро носа. Но так как самого носа у нас нет, нам нужно, во-первых, углубить это. А во-вторых, немножко убрать вот это вот все, потому что иначе нам не хватит вот этой вот плоскости здесь на глазнице. Поэтому мы смело убираем. Теперь нам нужно сформировать, собственно, сам нос. с двух сторон, чтобы он был немножко поострее. И снимаем здесь еще. Самое главное забыла. Знаете что? Заправить ножик. Перед каждым резьбой на пасте боя нужно править свой резец. Дальше. Как только мы сформировали вот этот уголок, а нам нужно утопить саму дырку. То есть мы делаем также. Раз, два. Ну вот, собственно, сформировано наше основание носа. Дальше вот это уже будет верхняя челюсть. Мы ее потом закруглим. Так, что же дальше? Здесь у нас брови. Так вот идут. Мы их тоже немножко обозначим. А здесь нам нужно сделать лоб. То есть он у нас идет вот так. Поэтому нам надо его будет вот сейчас вот эту вот часть всю снять. Но для начала сделаем брови, тоже небольшое, можно сначала делать только наметки, иначе потом вы можете снять слишком много и уже будет промалебантично вернуться, Это, точнее невозможно. Оставили небольшой участок для бровей. А теперь вот эту часть мы снимаем. Еще немножечко топ. Верхнюю челюсть. Вот такой профиль у нас получился. Давайте немножко срежем уши. Не Нужно совершенно. Также старайтесь сделать все симметрично, чтобы вы потом не потерялись. То есть вот я сняла с одной стороны, я столько же снимаю с этой стороны, чтобы было все симметрично, иначе потом будет тяжело. Такой вот обрубочек у нас получился. Прям франкенштейн, не иначе. Я хочу закруглеть немножко вверх. Давайте дальше формировать уже лицо. Нам нужно немножко сузить нос и уже формировать глазницы. Значит, это у нас брови. Значит, мы от бровей. Лучше, конечно, проводить центр, чтобы вы соблюдали симметрию. Но мы помним, что... Внутренняя часть глазниц она немного утоплена по отношению с внешней частью глазниц поэтому мы делаем еще один рез и уже вот здесь вот. то же самое с этой стороны теперь нам нужно выйти вот на эти плоскости, это я считаю самое сложное, вот, но мы будем стараться. Так, так как с глазницами мы уже определились, нам надо их ограничить, ограничить внешними сколовыми костями. Сейчас будем формировать песочную долю и сразу же скулу значит она у нас идет так... таким уголком и немножко сужается уху. Еще один такой момент, что вот эта часть намного уже, чем вот это, то есть не, забыла, не лобные бугры, затылочные бугры, они на разном уровне находятся, так что это учитывайте, пожалуйста, тогда у вас результат получится более реалистичный. Тихонько, постепенно я снимаю лишнее, вот, смотрю на прототипы и формирую плоскости. Череп имеет немного носовидную форму вот здесь вот на макушке. Здесь вот видно. Вот, поэтому стараемся привести вот к такой форме. Здесь вот видно, что вот эту часть надо снимать. Здесь я сейчас Сильно не буду снимать, я это потом стишу все бурмашинкой. Вот, ну а в целом, единственное, что еще брови. Пространство между бровями можно прорезать. Делаем небольшое. Пиливать можно любым доступным вам способом. меня вот сейчас получил Смотрите, насколько... Больше сейчас размер, чем нужно, вот, но я оставила специально, потому что сейчас я буду все это снимать борами. А именно, значит, что у меня есть дремель 3000 с насадками, с различными насадками, потому что у меня есть целый вагон их разной разные зернистости, вот, но в основном я не буду использовать Наждаю с ним бумагой для грубой 80, потом у меня есть 320 и еще есть 600 для полировки. Сейчас мы будем одевать самую ядреную 80. Конечно, вы можете продолжать, у кого нет бормашинки или кто против, бор машинок Я все понимаю. На Каждому на вкус и цвет. Мне нравится работать бор машин Именно каких-то миниатюр. Вот. Поэтому я считаю, что бормашинками тоже можно работать. Нужно им работать. У меня есть э, дремель 3000 и есть еще стронг 204. Эта шарошка очень агрессивная, поэтому надо все делать аккуратно. И как вы заметили я сняла всю свою защиту, потому что если намотает перчатку, то, как бы, будет вообще неприятно, очень неприятно. А здесь можно рассчитывать только на свою осторожность, аккуратность и следить за своими движениями. Этот палец у меня уже зажил, но если кто смотрел предыдущее видео, там я себе бором так хорошо пропахала. Но, правда, это был первый раз, когда я так сильно себе поранила именно бором. Потому что я резала клен, а он безумно твердый и даже боры его достаточно так вяло брали, поэтому я сильно нажала, опять же, у меня заготовка вылетела из рук и я пропахала все пальцы. Ну да, конечно же, я тут говорю про защиту и сама забыла о том, что нужно напялить наморник и очки. Осталось отполировать. Сейчас я полирну еще шестисоткой шарошкой и вручную останется уже довести до деска. Сейчас вот такой. Ну вот, пожалуй, все. Такая у нас получилось. специально началась пешка, что они самые легкие. Следующая значит будет ладья. Всем спасибо за просмотр и всем пока!